Аудио и видеозаписи. Аудиозаписи телефонных разговоров или видеозаписи определенных событий или действий могут содержать и полезную информацию, подтверждающую юридически значимые обстоятельства. Безусловно, такие аудио и видеозаписи необходимо использовать в суде в качестве доказательств. Как это сделать? Если вы или кто-то из круга вашего общения поддерживает связь с ответчиком, то можно заранее подготовив технические средства записи, телефон на громкую связь, например, и диктофон, попробовать вывести ответчика на откровенный разговор о его планах и намерениях, связанных с проживанием в спорной квартире. Если ничего не подозревающий ответчик сам подтверждает, например, что он не собирается проживать в спорной квартире, а не выписывается, потому что ему так удобно. Или, например, он в разговоре подтверждает, заявляет что он не платил и не будет платить за квартиру или, допустим, он делает какие-то другие признания которые подтверждают юридически значимые обстоятельства то вы, используя данную запись в суде существенно укрепите свою доказательственную базу осуществляя запись, не забывайте про ее качество Слова, голоса должны быть хорошо различимы. При разговоре называйте ответчика по имени или даже по фамилии, чтобы суд мог идентифицировать его как личность при прослушивании записи. Подготовьтесь к телефонному разговору заранее и правильно направляйте разговор, чтобы откровения ответчика были максимально информативны и понятны не только вам, но в первую очередь тем лицам, которые впоследствии будут прослушивать данную запись. Если у вас это получилось, вы сделали запись, на которой содержатся определенные признания самого ответчика, то соответственно вам необходимо использовать данную запись в суде в качестве доказательства. Как подготовить запись для суда? Во-первых, запись должна быть размещена на электронном носителе информации, который вы сможете приобщить к материалам судебного дела. Я всегда использую CD-диск, на котором размещаю один файл с записью. Если у вас допустим несколько записей, то целесообразнее сделать таким образом, чтобы одна запись размещалась на одном материальном носителе, то есть на CD-диске. Во-вторых, диск Лучше поместить в бумажную упаковку, на которой указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись. Иными словами, вы пишете прямо на упаковке, указываете дату, когда была осуществлена запись, Можете даже указать точное время, часы и минуты, когда запись была осуществлена. Указывайте кем производилась запись. То есть если запись делали вы сами, то соответственно указывайте, что вы делали запись. И укажите в каких условиях осуществлялась запись. То есть где осуществлялась запись. То есть запись, допустим, осуществлялась там в квартире такой-то, с использованием телефона и, допустим, такого-то записывающего устройства. То есть вполне опишите все составляющие, при которых осуществлялась запись. Но обязательно должно быть указано, когда, кем и в каких условиях вы осуществляли эту запись. После этого ваш материальный носитель с записью готов для того, чтобы быть приобщенным к материалам судебного дела. Когда будет возбужден судебный процесс, вы уже будете выступать в суде, о чем я буду рассказывать в другом блоке «Судебная процедура». Вы в судебном процессе, когда вам предоставят слово, вы заявите ходатайство о прослушивании или просмотре данной записи и приобщении материального носителя к материалам дела. Суд должен будет Прослушать данную запись, занести ее в протокол «Факт прослушивания» и, соответственно, приобщить к материалам дела. Данный вид доказательства. Итак, на этом в отношении аудио-видеозаписей я вам рассказал все. Кроме этого, на этом видео мы заканчиваем такой раздел как «Сбор доказательств». В предыдущих видео я вам рассказал, каким образом и как, и какие собирать письменные доказательства, каким образом формировать и готовить свидетельские показания. И в этом видео рассказал про аудио-видеозаписи исходя из полного объема описанной информации вы выбираете те способы доказывания, которые применимы именно в вашей личной ситуации. То есть если у вас нет возможности осуществлять видео или аудиозаписи, это не значит, что вы должны вылезти из кожи вон и найти способ это сделать. Нет. То есть я вам рассказал все возможные способы доказывания. Вы выбираете то, что для вас более приемлемо и осуществимо. Но вы должны понимать, что чем больше разных способов и средств доказывания вы будете использовать в тем вы многократно увеличиваете свои шансы на победу в суде и на достижение нужной вам цели, а именно на выписку вашего ответчика из вашей квартиры. В следующих блоках видео мы будем рассматривать вопрос подготовки искового заявления для предъявления его в суд.